Привет, ребят, с вами снова я, Тилька, и сегодня у нас продолжение челлендж Лукбук. Сегодня я выбрала три новых образа, которые буду повторять сегодня. И могу сказать то, что они заставили меня попотеть прямом и в переносном смысле этого слова. Как минимум для одного мне пришлось сменить целых три локации. И что у меня получилось, смотри уже в этом видео. Поехали! Первый образ на сегодня – это деревенская девушка. Правда, шляпку мне купить не удалось, но я нашла выход, купив венок. Сниматься мы поехали в Коломенское, потому что там точно было поле, и мы об этом знали. Однако, когда мы пришли туда, было принято решение попробовать сделать фото в Яблоневом саду. Кстати, мой лук был примерно похож на тот, что был в лукбуке. Красное платье в горошек. В логовую камеру мы закрепили каким-то чудом на дереве и приступили к съемке. Я сразу почувствовала этот образ и была романтичной девушкой. И все фото вышли идеально. Но для подстраховки мы все же решили идти по 30 градусной жаре в поле. На камере этого не было видно, но я реально была мокрая и меня можно было выжимать. Когда же мы спустя минут 15-30 дошли до поля, жара поднялась на пару градусов и фоткаться было очень сложно. Однако, несмотря на жару и постоянно бегающего мужика, который мешал нам, фото было сделано. Мне больше всего понравилось именно в поле, чем в саду, поэтому вклею именно его. Но вы все же напишите в комментарии, какое фото вам понравилось больше. Второй образ называется Даним, Типа все в джинсе. И для него я взяла с собой джинсы и куртку без рукавов. А также на всякий взяла туфли. Переодеваться пришлось сразу в парке, потому что больше тупо негде было. Домой около часа ехать, а ближайшее кафе тоже не близко. И знаете, я впервые так переодевалась на улице, Плюс мы все это снимали и боюсь предположить, о чем думали прохожие в этот момент. Некоторые даже оборачивались и шушукались. После того, как я преобразилась в новый образ, мы поехали в сторону Третьяковской галереи. Там я переодела свою обувь и вообще не поняла прикола, как у меня на ногах оказался песок. После же мы приступили к фото и тут начался ряд проблем. У нас села влоговая камера и вы вряд ли заметите разницу, но нам пришлось снимать на телефон. Кстати, у меня для вас отличная новость. Поучаствуйте в конкурсе Samsung, в котором разыгрывается новый флагман и который еще только будет представлен на мировой презентации 23 августа в 18.00. Чтобы стать обладателем новинки, необходимо зайти на сайт samsung.com, зарегистрироваться и отгадать загадку. Победитель будет объявлен 23 августа, прямо во время прямой трансляции с презентацией флагмана. А также есть еще один конкурс в группе ВКонтакте высокие технологии на умные часы samsung gear s3 и если их выиграет кто-то из моих подписчиков живущих в москве то я лично приеду и вручу вам этот приз участвуйте и выигрывайте подробности на конкурсы я оставлю в описании под этим видео и в своем первом комментарии Ах да, после того, как мы начали снимать на телефон, мы с Денисом сильно поссорились. И было очень сложно работать с плохим настроением. Мы сменили кучу локаций, но фото никак не выходило. Но в итоге вышло, что вышло. На мой взгляд, неплохо, но мне кажется, что фото не удалось. А как считаете вы? Последний образ это принцесса Лия, которую я не захотела делать. Я решила создать противоположность, а именно ситха. Вернувшись домой, я приступила рисовать на своем лице эскиз будущего макияжа. У меня постоянно тряслись руки из-за волнения, потому что у нас была одна попытка, так как все фото снимались в один день и уже наступала ночь, которая нам и была нужна для этого образа. Когда я закончила с эскизом, я поняла, что подводкой я это все не выведу и могу только испортить. Поэтому я попросила порисовать Дениса. Кстати, макияж мы срисовывали вот с этого арта: получилось или нет судить вам. Кстати, если вы переживаете за нас с Денисом, мы помирились, причем сделали это в процессе рисования этого шедевра, и настроение сразу улучшилось, и появился вновь хороший настрой. Рисовали мы точно минут 30-40, как бы даже не больше. В работе мы использовали черный карандаш от Maybelline и две подводки, опять же Maybelline и Nyx. Завершил образ, конечно же, световой меч, который обошелся нам тысячи плюс рублей но по мне это того стоило С таким лицом я поняла что буду пугать народ и поэтому не осмелилась ехать в метро пришлось заказать такси и до него я шла постоянно смотря в пол чтобы никого не напугать когда мы сели в такси то решили поехать к москву сити мы подумали что именно там задний фон будет смотреться футуристично и будет подобие чего-то космического Самое сложное для меня было собраться и настроиться на съемку, потому что как только я включала меч, прохожие останавливались и начинали смотреть. Некоторые даже снимали и я чувствовала себя неловко, но я собрала свою волю в кулак и забила на них. Но одно могу сказать точно, эти фото и эта съемка стали моими любимыми и на мой взгляд вышло очень круто. Вот такое вот видео у меня получилось, я надеюсь, что проделанная работа стоила того и вам понравилось. Если это так, то ставьте лайки, потому что это просто мне приятно. И если вы хотите следующий выпуск, то пишите об этом в комментарии, ведь все целиком и полностью зависит от вас. И не забывайте о конкурсе, о котором я сказала в своем видео, ведь это реально крутая возможность выиграть новый флагман от Samsung. Ну а с вами была я, Тилька, всем пока, до новых встреч!